Мы продолжаем строить наш энергоэффективный каркасный дом на утепленной шведской плите «Предгорье». Кавказа от Краснодара 30 километров. Ребята уже производят склейку L-блоков, самое время рассказать о произведенных работ, о котловании, о нашей подушке под плиту. Первым делом производится разметка участка. Точно такие же выноски, только за границей нашей подушки, Тогда еще котлована, мы установили, разметились, где будет дом, где будет дренаж, где будут дренажные колодцы. Растянули нитки, все разметили. И только после этого мы их сняли и вызвали тяжелую технику. Грунт плодородный мы убирали при помощи экскаватора. Экскаватор должен быть с планировочным ковшом, то есть без зубьев. Вначале он снимает все. После проходит с этим планировочным ковшом, чуть-чуть затрамбовывает и, так скажем, полирует. Грунт у нас здесь тугоплавки с углинок, поэтому к дренажной системе у нас высокие требования. Этот колодец является верхом дренажной системы. И от него под уклоном 0,5 см на метр мы сделали дренажные канавы в сторону нашей низшие точки в, на участке Вынутый грунт с котлована, с дренажной системы С прокопки дренажа мы переместили в тоже нижнюю часть нашего участка Тем самым нам удалось выровнять участок вокруг нашего дома Дренажную систему можно делать и с более большим уклоном Чтобы не делать дренажный колодец, не собирать воду Нам нужно было выйти в дренажную канаву, которая идет по всему участку. Туда же мы выведем ливневую канализацию и выведем сток из нашего станции локальной очистки. Но это будем делать уже после постройки дома. Забыл упомянуть, что грунта нужно вынуть чуть-чуть больше, чем у вас плодородного. То есть, когда закончатся корни маленьких деревьев и травы, дальше уже можно не копать. Мы вынули в этой части фундамента 30 сантиметров, в той части 45 сантиметров. Это с огромным запасом. После произведения земельных работ и проверки уклона нашей дренажной системы, мы занялись укладкой геотекстиля. Холдинг Гекса для проверки, как будут работать их материалы в системе утепленной шведской плиты, предоставили нам свои материалы. Первый материал мы укладывали экоспан геостроительный. Это пленка, аналог тканного материала, который используется в дорожном строительстве, только она меньшего размера. При одинаковой плотности, то есть одинаковом весе в 4-5 раз прочнее, чем иглопробивной. Отлично разделяет грунты и упрочняет их. Подходит для строительства, строительства парковочных мест, площадок, беседок, вам не нужно заморачиваться с выбором плотности. Просто берете упаковку «Экоспан Геостроительный» и он подойдет вам для любых строительных нужд. Также растяжение у этого материала на 85% меньше, чем у иглопробивного. Поэтому этот материал идеально подходит для нашей системы. Когда вы укладываете геотекстиль, вы оставляете большой запас и перед засыпкой, трамбовкой последнего слоя заменного грунта вы его заворачиваете обратно Засыпаете и затрамбовываете, тем самым подушка у вас становится более прочной по всему периметру вашего котлована. После геотекстиля строительного мы ставим наши колодцы. Эти колодцы служат для того, чтобы можно было осмотреть нашу дренажную систему, как она работает и в случае ее загрязнения прочистить. Вот видно, как у нас идет одна дренажная труба и она переходит в другую. В колодце всегда стоит немножечко воды в ее заглушке. После установки колодцев мы укладываем экоспан геодренажный. Материал из класса ⁇ Мое почтение ⁇ Во-первых, он с невероятной скоростью пропускает через себя воду, как вы видите сейчас на кадрах. Но мы пошли дальше. Для того, чтобы откачать воду из нашего колодца, где подвод воды был, мы взяли в аренду погружной насос, он у нас быстренько забился илом и сказал, что работать не будет. Мы его почистили, обернули в экоспан геодренажный, заклеили это все скотчем, и насос, мало того, что он работал, так и струя воды ничем не уменьшилась. Просто какие-то космические технологии. Это аналог импортных материалов. При своей высокой пропускной способности он прочный. Но самое главное свойство его, то что он не заиливается. Это позволяет дренажной системе работать дольше на благо вашего дома. Погнали дальше. Смотря много видео на ютубе о дренажных системах, у меня сложилось такое мнение, что нужно вначале засыпать гальку, на наш геотекстиль, а после укладывать э, трубу дренажную и засыпать уже э, остальным слоем э, гальки. Вот. Но на самом деле не так. Труба является э, как бы проходным элементом, она проводит воду, поэтому она должна укладываться на самый низ нашей дренажной канавы, укладываться ровно по тому уровню, какому она должна быть, с тем же уклоном. И только после этого мы засыпаем гальку. Желательно, чтобы она была чистая, чтобы она не забила тот геотекстиль, который на самой трубе. Вот, обычно он не самого лучшего качества. И потом эту всю гальку мы заворачиваем с большим нахлестом нашим дренажным геотекстилем. После нам нужно разметить и установить все наши закладные. У нас это дополнительный вод воды был. На всякий случай закладные под воду Одна уходит на фасад, другая закладная под воду идет на задний двор, чтобы можно было прямо из котельной чистую воду, уже отфильтрованную, подавать на задний двор. Дополнительно для электричества у нас 25-я ПНД идет. Сейчас я стою на месте дровяной печи камина. И чтобы она не потребляла воздух, который система вентиляции будет подавать для людей, ей нужен приток воздуха с улицы. Это у нас не труба, а воздуховод. Он двухслойный, прочный, антистатичный. В э, стене он уже перейдет на нержавейку и будет подключаться к самой печке. Это очень современно, вот, практично и для здоровья полезно. Забыл упомянуть предварительный этап работы. Это подведение воды и электричества к нашему дому. Вначале мы вырыли яму. И установили туда наш колодец для ввода воды Вода у нас здесь со скважины, которая установлена на наш весь поселок вот, То есть магистральная Мы собрали, установили колодец, в нем поставили счетчик макроход, краны, все из ПНД, фильтр И отдельно подключили на время строительства вывод воды под шланг Эту воду мы провели под землей глубоко на расстоянии 80 сантиметров хотя промерзание в этом месте у нас около 50 сантиметров глубины и э, оставили вот там также мы пустили вторую магистраль запасную вдруг какая-то щебеночка продавит нашу основную трубу мы всегда можем переподключиться на вторую в этой трубе тоже 32 pnd пустили наш кабель для водоэлектричества кабель у нас э, десятка если я не ошибаюсь пятижильный для подключения трех фаз 15 киловатт в разных регионах нашей страны для замены плодородного слоя используют разные инертные материалы в Краснодаре нету чистого щебня, он весь илистый можно взять гальку, но галька круглая из-за этого после трамбования у нее будет более низкая несущая способность поэтому у нас остался выбор из песка основная масса песка для строительства это мелкая пылеватая ну там в общем этот песок можно использовать только для строительных нужд для кирпича для кладки мы таким не занимаемся вот но в белореченске есть песок крупный с крупной фракцией вот так ну галька не оттуда вот такой вот он то есть он идет от вот такого меленького до прямо аж крупных камушков песок Отлично пропускает через себя воду в дренаж и имеет характеристики плотности которые нам нужны этот песок мы укладывали послойно нам его носил трактор потому что песка было 80 кубов 80 кубов на своем горбу просто не переносишь и послойно мы его утрамбовывали здесь было много загвоздок первая загвоздка это с выбором трамбовки потому что покупать такой инструмент используя его два раза в год нету смысла Первые, которые мы брали в аренду, они сломались, не доделав нашу подушку. Вторые уже были получше. Первая трамбовка была 140 килограмм, вторая была 100 килограмм. И проблема была с этим песком поскольку его используют у нас в крае в основном для изготовления бетона то его покупают оптом и частнику купить его за хорошую цену сложно но мы нашли такую компанию если кому нужно пишите в комментариях я дам контакты мы купили в полтора раза дешевле рыночной цены к нам приехала сразу 4 тонара и здесь прямо на участок все высыпали заняли тут просто максимально возможную площадь мы вывели высоту нашей подушки всю ее затрамбовали и после этого теперь мы можем укладывать нашу несъемную палубку L-блоки это уже другой этап спасибо за просмотр всем пока пишите комментарии лайки дизлайки дизлайки не пишите